контролем да молчи. пойти в лабораторию и немного нет еще не нужно началось тебе надо скин поменять пишите в комментариях какой мне взять я только ради вас буду это делать так давай пока но ну, если вы пока не отправили давай будем да, соседям, соседен человечком. Чтобы побыть с Питером Паркером. Чтобы побыть Питером Паркером. Понятно. Вот, Приним пол будет. Эй, сейчас почти такое затылка. Я из рестлинга. Да? Теперь я вы наверное видели, вы наверное еще не видите мою часть ростлинга. Народ, вы, конечно, уже слышали о беспорядках в Университете Эмпайр-стейк. Вот что вы? А ремонтируйте мне не, не какие-то спросы. И не о незрелых умах, отечавших Аня, от горбонов. Все, хватит болтать. Посмотрите это. Здрасте, Паркер! Нам есть что отметить. Отметить? А Стойте. я люблю. А где же руки? О, так круто! Но Я потом как вам удалось Внутричерепная черепная нейросеть? Скорость нейропередачи меньше наносекунды, быстрее передачи сигналов в мозгу, не говоря уже о внешних протезах. Все вышло, Питер. Никто не отберет это у нас. Здорово. Это все твои разработки в нейросетях. Но мы не проводили тестов, мы многого не знаем. Да, все отлично работает! Вот, посмотри. Впечатляет. А, но есть маленькая ошибка. Скачок напряжения. Думаю, это легко исправить. Что? Плохо дело. Доктор! Доктор, кажется, я нашел проблему. Везде есть проблемы, если поискать. Но Фортуна улыбается смелым. Пора показать миру наше творение. Отто, нейросеть не влияет на двигательные Потому нейроны. Она может я затрагивать я другие участки мозга, подавление эмоций и... Думаю, нужно еще несколько тестов. Да. Нет уж, довольно да, тестов! Выдел. Впервые в своей жизни я не чувствую себя неудачником. А лишь самим собой. Отто, вы не неудачник. Но эта штука может повредить ваш мозг. Ну, ладно, Прошу. Ладно, Да. Фе. Да. Позвони. Не волнуйтесь. Мы сможем. Я продолжу. По еще ошибки. Иди. Иди. Вы точно в порядке? Да. Спасибо, Питер, за… за все. А теперь включение с центрального вокзала, где мэр Отборд готовится выступить перед СМИ. Мартин Ли наконец-то арестован. Я держу слово, которое дал этому городу. Скоро жителям Нью-Йорка предстоит сделать выбор, который определит их дальнейшую судьбу. Не забудьте о том, что я сделал, когда придет пора голосовать. Сейчас мы в больше безопасности, чем когда-либо. Лась! Ты не знаешь, что тебя ждет. Mm. Как там, Майлз? Привет, Привет, Майлз. Я просто хотел спросить, что ты думаешь насчет новостей Али. Смотри, если ты больше не хочешь там работать, мы с моей поймем. Я хотел уволиться, как услышал, но вспомнил, ты что извинений. Папа. Герой это просто человек, который не сдается. Верно. Если предположить, что он прав, человек я устроил тебя туда, пускай но, пускай пускай но пускай не надо оставаться пускай там пускай через силу. Люди здесь. Они не виноваты в том, что сделал Мартин Ли. Им нужна помощь, я им помогаю. Думаю, папа хотел бы, чтобы я остался. Он бы мной гордился. Да, я знаю. И еще, Майлз, я тоже тобой горжусь. Захочешь поговорить, звони. Спасибо, Пит. Мне пора. Мэй дала список того, что нужно купить. Пока. Ну, Джак Внимание всем машинам, посещение. Срочно проследуйте нет, в Челси. Поздравляю, Патуши. Мы взяли его. Да не важно. Я о том, что в последнее время ты работаешь совершенно на износ. Тебе бы отпуск взять. Я не очень люблю путешествия. Но когда разберемся с оставшимися людьми Ли, я на отдых. Без самолета, без чемоданов просто долгий сон. О, -о, О, ты знаешь толк в отдыхе. Но какой бы ветер не надувал твои паруса, ты это заслужила. Ох <поткрыл> ты потому маленький мы Опять к Он Вот она бы. Оставьте сообщение. Юрий, ты где? Позвони мне, как получишь. Надеюсь, дыхание дьявола еще там. И под охраной. Если демоны добрались до грузовика, беда превратилась в катастрофу. искать другие вышки Окей, даже М -м -м. а вы смотрели я сейчас включу другую вот такую вот Он покажу сейчас а, как я могу сделать вот. Да, да, да. Есть сообщение о вооруженных ограблениях в районе. Происшествие у собора. Эх, да, говорил зачем. Дьявола пропало, но у нас есть более Райкер? Надо спешить! Прыгай! Ой, я знаю это! Что там? Это будет Организованный сейчас. штурм! Его явно спланировали на воле! Все корпуса взломаны! Еще пара минут и все зэки с райкера окажутся на Пятой авеню! А что, плод? В порядке. Домашний режим, усиленная охрана и отдельное энергоснабжение. Mm. Это хорошо. Что с дыханием дьявола? Соболь разбирается. Ты им доверяешь? А у меня есть выбор. Можно давно. пристегнулся. Все поменять. А. А потом Для этого нужен такой скин Думаю, в вашем плане побега сильно не хватало плана. Прыгай, а? Вернитесь в камеры, ведите себя хорошо, и мы закроем глаза на все это. Я этого нужна Что случилось? Буууууууууууу Я додумался принести гранатометы в тюрьму! Ответьте! А это держант Хэнстер! Здесь кто-нибудь на канале? Это капитан Ватонаполь. Где вы? Щитовой. Крыша корпус корпуса «Д». Пытаюсь остановить питание. Это ваш вертолёт? Я, мой. Что да. здесь произошло? Собака. В порядке. Сначала сгрубил засток, а потом начался раз. Держитесь, мы прошу. идем к вам. Вот там, кучу лэлтинга. не мимо вот этого не надо человек паук поднимешься на крышу Там полицейский Зайлюсь на помощь уже иду а. опа а вот это вот уже не сняла кто-то застрял за этой дверью а вот это очень Идут. Где все наши? На меня тут напали! Там, а я пока что займусь электричеством. Да, уже иду.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 Ваши права в страховку! Да, кажется, нам удалось вернуть контроль над ситуацией. Люди говорила, что плод в Мы идем. Может, все не так плохо, как кажется. Оптимистка! Мой опыт подсказывает! Если с виду плохо, на деле еще хуже! Берегись! Все Я падаю! Держись! За поутинил там не понять чё. Я выезжаю. И скину, да ладно. Порядок? Да. У нас тут вечеринка! Ты как раз успел на салют!